Одиночная рецессия, толщина кератинизированной десны в области сосочка 2 миллиметра, а пекальной рецессии кератинизированной десны нет. Асимметрия по сравнению с выраженной асимметрией положения десневого контура по сравнению с первым зубом. Вот на этом слайде видно отсутствие кератинизированной десны, тонкий биотип. Препарирование лоскота по традиционной методике коронального смещения. Трапециевидный лоскут с горизонтальными разрезами в области формирования хирургических сосочков. Депитализация анатомических. Обработка поверхности корня. Перфорация твердомозговой оболочки. Вот так она выглядит перед фиксацией. Потом ее регидратируют. В физиологическом растворе от 3 до 7 минут этого достаточно просто для того, чтобы она стала эластичной, чтобы вам было проще ее адаптировать в последовательном лоскут лоску. Вот ее фиксация к межжубным сосочкам резорбируемой нитью. И фиксация слизиственно-косичного лоска. Это по типу коронального смещения. Вот таким вот образом. Это результат через 5 месяцев. Уже с постоянным протезированием. Вот видна очень хорошая зона кератинизации десны. Снижение уровня. Вот здесь вот очень хорошо видно насколько удалось устранить асимметрию по сравнению с 21 зубом и создать э, керти... толщину кератинизированной десны. Еще один клинический пример. Ну, здесь мы поговорим. К сожалению, нет слайда с операцией непосредственно. вы сняли, но так случилось, что он утратился. А... Зуб 33 с искусственной десной. С явлением хронического пародонтита генерализована пациентка с очень плохой профессиональной, индивидуальной гигиеной, а, с розовой десной керамической в области коронки металлокерамической третьего зуба, с полным отсутствием кератинизированной десны как опекально, так и латерально. А глубина рецессии в данном случае была 6 мм. Вот это клинический результат через 4 месяца. Он Пока, к сожалению, до сих пор пациентка не имеет постоянной конструкции, она носит временные ортопедические конструкции. И это какой-то длительный процесс Еще всяких костно-пластических мероприятий. Но также устранена рецессия по типу коронального смещения с применением малотрансплантатов. Абсолютно такой же методикой, как на предыдущем случае клиническом. И та клиническая ситуация, в которой вот потребовалось ее применение, хотя клинически здесь показано применение аутотрансплантатов. Но для пациента это была уже четвертая операция. И он отказался, просто воздержался уже от применения аутотрансплантатов. Объем вмешательства достаточно большой, четыре передних резца на нижней челюсти, фронтальный, фронтальный участок. Длина более 13 миллиметров требуемого забора. После длительных согласовываний мы пришли к выводу, что мы хотя бы тогда будем создавать объем керотинизированной десны, потому что здесь еще сочетании с мелким преддверием. Я покажу просто как методику ее фиксации. Вот толщина, точнее, полное фактически отсутствие керотинизированной десны проекция, в которой очень хорошо видно этот объем и его отсутствие. Препарирование лоскута, дизайн лоскута, как при корональном смещении, только в области четырех фронтальных листов. Это регидратация твердой мозговой оболочки перфорированной. Вот и она зафиксирована в области четырех листов между обычными узловыми швами к депитализированным сосочкам этот слайд показывает ее толщину после регидратации потому что сухая она выглядит немножко по другому более тонкой Лоску тушит без натяжения с фиксацией лоскут еще дополнительными матрасными крестообразными швами а вот эта методика применения у этого же пациента твердой мозговой оболочки в четвертом сегменте от 43-го до 46-го зуба, также с применением малотрансплантата, вот методика коронального смещения, ротированного лоскута по зукеле. Здесь то, что мы с вами хотели обсудить, это особенности применения этой методики на нижней челюсти. Здесь проводится один вертикальный разрез в области второго резца. Разрез выполняется парапродонтально, то есть посередине между вершиной анатомического сосочка и зенитом рецессии соседнего зуба. Это обработка, деэпитализация, формирование, обработка поверхности корня, сглаживание бором, артентологическим, обработка зоны рецессии. Вот таким образом произведен вертикальный разрез, мобилизация лоскута слизистенно фиксация твердой мозговой оболочки над ее припасок, потому что размер ее очень большой в этом зоне был. И вот она зафиксирована обычными межзубными швами, фиксация костичного лоскута. Вот это результат через полгода. Все рецессии устранены. Это перевернутое состояние. Вот они. Это нижние зубы сверху. У вас, у них, к сожалению, никакой лекции не может этот перевернуть обратно почему-то он все время вращается у нас. Вот этот слайд дальше. Нижние зубы после устранения рецессии. Это уже даже, по побольше-то, уже перед последней операцией была сделана фотография. Результат сохраняется у этого пациента. Я его наблюдаю порядка уже трех или четырех даже лет достаточно стабильный и на верхней, и на нижней челюсти.